Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Китай ТОП и это уже четвертая часть инструментов из Китая. Прошлые выпуски вам очень понравились и вы требовали продолжения. Я перерыл весь Алиэкспресс и нашел для вас еще 12 товаров, а все ссылки и цены на товары в описании. Силиконовая самовулканизирующая лента. По ощущениям напоминает очень мягкую резину. И самое интересное, она абсолютно не липнет к поверхности. Но если взять два кусочка такой ленты и прижать друг к другу, то уже оторвать вы вряд ли сможете. Именно за это свойство ее многие полюбили и применяют для устранения протечки, герметизации труб или ремонта инструмента. Растягивая ленту, необходимо немного прижав ее, намотать на нужный участок. После этого она уже точно не отвалится, даже под воздействием давления воды. Кстати, можно использовать и в воде, для ленты это не помеха. Из прошлого видео многие меня спрашивали про насадку на шуруповерт. Так вот, эта насадка для заклепок подойдет на любую дрель или шуруповерт. Нет ничего сложного в применении. С помощью нее вы очень быстро и легко справитесь с кучей заклепок, увеличив таким образом свое время на отдых или другие полезные дела. Бинокулярная лупа. Если во время работы с мелкими предметами вам просто необходима лупа, но свободной руки нет, то этот вариант просто идеален. Очень полезна такая будет ювелирам, моделистам или косметологам. Отличный комплект поставки. Коробки сами очки с регулируемой по углу подсветкой. Бокс с пяти парами линз, с кратностью от 1 до 3,5. И резиновая повязка для возможности крепления на голове, не используя душки. Цифровой измеритель влажности. Подходит не только для измерения влажности древесины, но также бетона и кирпича. Компактный помощник в работе с диапазонами измерений дерева от 6 до 42%, а строительных материалов от 2 до 2,0. Также можно определить температуру окружающей среды. Газовая горелка. Очень популярная в последнее время насадка на газовый баллон. Проста в применении, есть пьезоподжиг. С металлическим шаром справиться быстро, но лучше использовать по назначению не забывайте о безопасности. Для любителей испечь тортик и красиво его украсить, я нашел удобный кондитерский шпатель. Изготовлен из нержавеющей стали, имеет разметку для более точного выравнивания торта. Также можно его использовать для разделения теста или нарезки тех же кондитерских изделий. Лазерный угловой уровень, качественный вариант от компании Дека. Ничего инновационного, два ярких луча под 90 градусов. Транспортир и два пузырьковых уровня. Для удобства крепления две присоски. Работает от трех батареек. Угловая насадка подбиты для шуруповерта. Необходимо для возможности и удобства использования шуруповерта в трудодоступных местах. Отличный вариант для сборки мебели или строительных работ. Есть также удлиненный вариант. ТДС-метр от Xiaomi. Прибор измеряет общую минерализацию воды, то есть содержание в ней неорганических солей, например, кальций или магний. Органических компонентов, например, ацетат аммония и тяжелых металлов, свинец, цинк, медь или хром. Конечно же он не определит точное содержание всех веществ, но общий показатель пригодности к питью воды покажет. Вещица также станет полезной обладателем фильтров для воды. Можно определить, когда уже пора их менять. Прилог отверка для очков. Действительно удобная и необходимая в доме отвертка. Болтики на очках нуждаются в периодичной протяжке. Многие используют для этого ножи или ножницы. Зачем же портить очки, если есть такая миниатюрная отвертка за копейки? Детский набор инструментов. Зная не понаслышке, как маленькие дети любят папин инструмент, советую купить вот такой замечательный набор для ребенка. Очень много разного инструмента, наверное, даже больше, чем у папы. Выполнены из невонючего пластика и упакованы в пакет с молнией. Ребенок будет счастлив получить свои личные инструменты, а вы будете спокойно заниматься ремонтом настоящими. Ну и уже по традиции нашел сумку мастеру для хранения и ношения необходимого инструмента. Отлично сшитая и вместительная сумка для ручного инструмента лямка на плечо крепко пришита к сумке, никаких слабых карабинов. Размеры позволяют вместить весь необходимый набор. Станет очень удобным вариантом для использования в работе.